Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу немножечко поделиться своими мыслями о том, как относиться к тому к факту. и Как себя вести, если вдруг люди тебя начинают осуждать. Ну-ка туда в кусты туда. вот У нас что в военном городке есть несколько елок, растущих почему-то квадратом. 230 лет назад, Здесь был военный городок, ну не 30-17 еще был лет назад. Ну, что же здесь интересно было? Такой прямоугольник. Внутри ничего не растет. По краям елочки, березки. Может, лавочки тут были, не знаю. Ну, в общем, я сюда зашла. Я знаю, что здесь живут и растут белки. Живут белки. Я их видела много раз. Вот. Значит, поговорить о том, когда тебя осуждают, как к этому относиться. Когда я была школьницей еще, и если мне кто-то говорил обо мне что-либо, неприятное для слуха, я вот почему-то мне врезалась в память, как я мыла дома полы. Я мою полы, так я думаю себе, это на меня паутина шума летела. налетела. И думаю себе, вот я буду стараться, вот я буду вся такая из себя э, старательная, Трудиться, учиться, маме помогать, все дома делать. И тогда они поймут, что они были неправы. Это я так думала. А сейчас, получая отдых или слышу о том, что тебе что-то говорят нехорошее, я говорю, а, несколько лет назад, ну лет, наверное, 30 назад, 20, я говорила, а, обсуждают они меня. Пускай сами попробуют. Вот то, что делаю я, то, что я как живу, как я тружусь, как я все это... Пускай сами попробуют, тогда мы будем на равных говорить, говорить друг с другом. Это было, конечно, от гордыни. Ну, Господь меня провел через огонь, воду и медные трубы, такие жирновая прошла, что, в общем-то, меня это и не колышет даже. Мне жалко тех людей, которые позволяют себе кидать камень в спину, осуждать, обсуждать, оговаривать. Не знаю, что еще надо. Ну, я теперь пришла к выводу, что это нормальное человеческое явление, что мы люди все такие. Я любительница кому-нибудь косточки перетереть. Не, не оскорбляя, конечно, а просто разобрать какую-то жизненную ситуацию, которая бывает с разными людьми. Не знаю. И вот, значит, пошла я обратно сейчас на процедуры Витал Райс. Прочитала вчера в интернете об этой продукции, о продукции нугабест. Best. Кое-какие отрицательные отзывы. И почему-то отрицательные отзывы, они в сердце впадают острее и глубже, чем положительные. Вот плохому мы почему-то верим быстро. Но почему так люди-то устроены? Вот быстро, плохому сразу все поверила. И теперь иду, преодолевая себя. Я знаю, что я получила положительный эффект. От того, что уже вот несколько дней, вторую неделю хожу на эти процедуры, на прогревание, на массажную кровать, я вижу, что у меня спина распрямилась, перестали болеть мышцы, что у меня изменяется походка, когда я оттуда иду. Я иду какая-то окрыленная, мне там приятно общаться, настолько, насколько мне это приятно. Я когда-то покупала телефон, вот этот, на который сейчас записываю, я его покупала несколько лет назад в кредит. И девушки, которые продавали продукцию эту, они так, как это называется, впаривали мне, они меня впаривали, и защитную пленку. И флешку, и еще много кое-чего, и сумочку там все. Ну, нам впаривали на большую сумму. Но я им позволила и была довольна тем, что приобрела хорошую покупку. Ну, зачем я туда иду? Ну, за общением иду. Для того, чтобы приобрести новых знакомых, поговорить с другими людьми интересными, пообщаться. Не хватает ведь нам, пенсионеров, общения с людьми твоего уровня? Вот так вот я. пошла, короче, я на русскую печку лежать. А много тем более. Конечно. Почему ты вику не пригласил? Угу. Она Вик тоже хочет. Сейчас пойду и всех приглашу. Всех не надо. У меня не хватит арбуза на всех, на всю деревню-то. Mm -hmm. А Вику-то, они же братья, сестры, надо их пригласить. Mm -hmm. Только одну Вику позови и все. Mm -hmm. Иди туда, в то ту окошко, Максим. В комнате вкусно за ушами поди трещит кто знает стишок про арбуз ах какой у нас арбуз замечательный на вкус даже нос и щеки все в арбузном соке Здравствуйте, дорогие друзья, хочу немножко сказать о том, как у нас продвигаются судебные дела, вернее, толстятся на месте. Я уже говорила однажды о том, что я сужусь с Пенсионным фондом Российской Федерации по поводу распоряжения в части средств материнского капитала за оплату за дополнительное образование. То есть они считают, что оплачивать дополнительное образование из средств материнского капитала нельзя. А юрист, к которому я обратилась, он считает, что можно. Суд первой инстанции, это городской наш суд, вынес решение о том, что они были неправы, и распорядился, чтобы пенсионный фонд пересмотрел пакет документов, собранных мною, и удовлетворил материальное требование опекаемого несовершеннолетнего ребенка. Пенсионный фонд с этим не согласился. Он отправил на апелляционную жалобу в суд Краевой. Краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Может я неправильно говорю, может это не первая инстанция, первая инстанция подекомировалась. Но не суть важна. Суть в том, что... Рука трясется. Не трясись! Суть в том, что осталось без изменения решения. Но что характерно, пенсионный фонд в ответ на решение двух судов и судебной коллегии Троевой собрал свою комиссию и комиссионно они вновь все пересмотрели и приняли решение о том, надо отказать. На основании пункта 2 части 2 статьи 8 закона Российской Федерации 273 о, дополнительных, о мерах дополнительной поддержки. То есть они, значит, все равно сказали. При этом прислали мне по почте протокол, выписку из протокола заседания этой комиссии, а само решение комиссии за подписью начальника они мне не прислали. Но я и не туда. Я все документы несу опять юристу. Вот, юрист говорит, ну да, время у нас три месяца есть на обжалование. И начал знакомиться с этими материалами. Оказывается, решение то нет самого, заключительного. И звонит мне. Я вчера пошла в пенсионный фонд, разложила все им по полочкам. Она говорит, ну приходите, мы вам выдадим решение. Как прошло-то, извините, полтора уже месяца с момента решения. Я выдаю, они мне выдаются подписью начальника, с сеней печатью. Я такая домой пошла, буду ну стоп. А какого числа мне дали? Возвращаюсь к и говорю, ну-ка, пишите мне дату выдачи. Решение. -то. Вы сегодня мне дали? Вот и пишите. Кое-как написали. Внесли в книгу исходящих документов. Потом говорит, а вы проверьте попозже. Попозже, почте говорю, я не получила. Я получила письмо, выписку из протокола. Ну, отнеслась все юристу дальше делать. То есть решение вот этого пенсионного фонда, комиссии пенсионного фонда, оно, значит, зачеркнула, плюнула на судебное решение и вынесла свое, со своей точки зрения опять да потому. То есть все вернулось обратно, круг замкнулся. Причем замкнулся на следующий замочек. А специалист, который мне первый раз отказал, год назад говорит, ну вы же в суде просили пересмотреть документы. Если бы вы просили оплатить, мы бы вам оплатили. То есть мне надо было в суд написать, что вы платите, это ты, это на основании и так далее. Но мой юрист решил пойти окольным путем, для того, чтобы уже не было никаких у них отговоров. То есть будет повторное рассмотрение, но уже требования исковые будут немножко другие. И о выплате, и о моральном вреде. Вот так вот так. Потому что в отношениях этих я с пенсионным фондом нахожусь, мягко говоря, с 2008 года, с момента рождения ребенка. Пока. И что? Я не понял. А что она не закрывается? Проектор он трохею грит. И Бегай, еще можно запитку. <смех> Я вчера все, на глаза все. его положила. И что в глазах? Глаза слезы потекли, потому что были сухие очень в глаза. А сейчас слезы потекли. Сижу ага, на кровати, но ну, гест. А нога ну, бест-то почему у меня не катает? Вера? Нет, нету прокатов-то. Стоит и стоит да. на задней, на пятой точке. Здесь-то у меня не прокатывает ничего. Поняс, дрессит. Это на. О, пошло дело. Кровать не включена, она нагретая, но не включена. страшного. Сейчас. Нет. Да, наоборот, и она на пятый тур. А знаете, в лучшем а. режиме это надо делать. У, -у, -у. Где проблемы есть, там и Опас, и мы все что И по часа, спине и роллы вот эти идут. -5 -5 -5. Сначала было очень больно. Сейчас нет, ничего, терпим. Их с детства. Сейчас расскажу, откуда он у меня взялся. Когда мне было 10 лет, в четвертом классе я училась. Мы же воду ведрами носили. Мама купила мне ведра 7 литров. И маленькая карамуса. Я должна была наносить с родника водички питьевой. И с речки водички такой. Для технических может. До квитья. Вместо... 7-литровых, возьму 10-литровые ведра. И чтобы выпендриться перед мамой, носила вот эти 10-литровые на коромысли. Вот и заработала себе горд. Не надо было выпендриться.